Для воина быть недоступным значит прикасаться к окружающему моего мира бережно. съесть не пять перепелов, а одного, Не калечить растения лишь для того, чтобы сделать жаровню, не подставляться без необходимости силе ветра и превыше всего, ни в коем случае не истощать себя и других, не пользоваться людьми, не выжимать из них все до последней капли, особенно из тех кого любишь,